Доброго времени суток, дамы и господа. Минуя лаги, минуя различные вылеты, я надеюсь, многие уже прокачались до 70 уровня. Ну или скоро вы уже прокачаетесь. Само собой, получив новый уровень, новый левел кап, Нужно постепенно одеваться. Конечно, с текущей среды открыли мифик нули, из которых падают 372 вещицы, но, возможно, в процессе прокачки в вармоде вы получали такую валюту, как кровавые жетоны. Она капает за локалочки, она капает за килы игроков в опенворлде, а также за сбор ящиков с военными припасами. Если у вас их есть пару сотен, а может быть даже Тысяча, то их можно полезно реализовать в вещицы. И давайте сейчас глянем, где все это находится, где это выменивается и на что это можно выменить, и насколько полезны эти вещицы. Мы находимся перед башней, там, где на крыше сидят драконы. Да, это вот она самая-то башня, с которой можно хорошенько пикировать, набрать высоту. Многие люди используют ее для разных целей. А нам нужно убежать к ремесленникам, и тут будет пещерка. Эта пещерка нам как раз и нужна. Называется она Убежище Гладиатора. Не стоит идти вперед, там стоят вендоры за очки чести, завоевания, которого еще нет. Мы сразу заворачиваем чуть направо, и тут стоит Фельдмаршал, Эмбират. За кровавые жетоны он продает различные вещицы, которые имеют пве на этом левел 366 то есть всего лишь на 6 единиц хуже, чем те вещи, которые падают с мифик нулей. Поэтому если у вас есть кровавые жетоны, или вы удачно вылутываете аэрдропы, которые скидывает ветролет, летая по локациям, то почему бы их не потратить, эти кровавые жетоны? Я вот купил себе несколько вещей. Пушечку, плащик и ступни. Покупкой доволен. Вам тоже советую все реализовать. Ну очки чести, которые набиваете там, они уже дальше реализуются, но это не тема данного видосика. Тема данного видосика — это жетоны. Также игрушка имеется за полторы тысячи. Парашют имеется за 750. Если вас вдруг скинут с дракона, он сохранит вам жизнь. И аналог ситистрела за тысячу. Ситистрел позволяет скинуть игрока с дракона. Как-то так, пушечку можно за 800 купить. Чекайте вендора, покупайте различные вещицы, обновляйте свой гир, растите. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и не забывайте заходить на стрим, там идут твичдропсы. До скорого!